алло алло как меня видно и как меня слышно поставьте плюсики отлично но как всегда мы здесь с вами сейчас и я вам сейчас в течение часа помогу покажу и расскажу как же вам заработать вашу первую тысячу для того чтобы начинать как следует преуспевать в жизни я знаю что сейчас вы сидите здесь и вы горите желанием узнать, как же вам заработать вашу первую тысячу буквально в первый там, или второй э, месяц. И в течение вот э, 45 м -м, часа, может быть, я буду показывать вам и делиться секретами этого бизнеса. Я буду говорить вам, что вам нужно делать обязательно и что вам нужно делать совсем не обязательно. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны, подготовьтесь, возьмите ручку и тетрадку, идите за мной, записывайте все то, что я буду говорить. И помните, это бизнес, но это не ярмарка. Не отвлекайтесь, уберите всех, кто может вас отвлечь, оденьте наушники и слушайте внимательно. От лица лидерского совета, который сейчас вот горит слева вот здесь, видите, красненьким цветом, вообще от всех людей, которые у нас, наших партнеров, которые работают в системе Форсаж. Я хочу вас поздравить с начальным, с началом этого бизнеса. Ну все, погнали быстро вперед. Ребята, наш бизнес, он, знаете, для устойчивости, вот как стол. Он стоит на четырех таких ножках или на четырех столбах. Если выбить хотя бы одну ножку, то стол, он будет... Неустойчив, он просто упадет. Поэтому начнем именно с четырех столбов, на которых стоит наш бизнес. Первый столб, самый главный, это ваши отношения. То, как вы относитесь к бизнесу. Второй столб, это продукт. Третий столб, это наша система, форсаж, которая позволит вам зарабатывать деньги и вести, и обучать вас в этом бизнесе. И последний столб, это, конечно, маркетинг план. Компания у нас очень богатая, очень щедрая, и она позволит вам сделать так, чтобы вы начали зарабатывать деньги. Но э, начнем с первого э, столба. Да, первый столб – это у нас отношения. Что такое вообще отношения? Представьте такую картинку. Вот вы сюда пришли в этот бизнес, вы хотите зарабатывать деньги – ну, а вы не готовы в него инвестировать ни ваше время, ни какие-то деньги там, если надо, будет еще. Ну, то есть вы просто, вы играете, вы развлекаетесь этим, с этим бизнесом, но вы хотите, чтобы однажды этот бизнес, он позволил вам зарабатывать огромные деньги, как это уже происходит со многими людьми, которые работают здесь. Представьте такую маленькую картинку, да, вот, которую я вам нарисую. Вам нужна операция, я не знаю, на головном мозге, чтобы стать умнее. Вы легли в больницу и говорите, сделайте мне операцию. Приходит нейрохирург. И этот нейрохирург, он пробует позаниматься этой профессией. И перед тем, как прийти и делать вам операцию, он, проснувшись утром, говорит, лежа на кровати – ну, не знаю, да, но ну, не попробовать ли мне сегодня вот этому чудаку, да, сделать операцию на мозге. Ну, эм, или может быть я там немножко попробую сегодня позаниматься операциями. Ну, посмотрим, понравится мне это или нет. Но, ну, пожалуй, я начну с работы на полставки. Вы понимаете, что ваши отношения напрямую, как ваш бизнес будет, будет идти вперед, от этого зависит ваше отношение к нему если вы серьезны к вашему бизнесу вы увидите что ваш бизнес он будет серьезен по отношению к вам есть много людей у которых были хорошие способности но не было отношения и были те у которых не было способностей но было отношение было уважение к этому бизнесу и они просто напросто обставили всех тех у которых просто не было отношения первое первый столб этого бизнеса э, устойчивости этого бизнеса – это ваше отношение. Уважайте его, уважайте. И настанет момент, когда ваш бизнес будет уважать вас, будет кормить вас, вас вашу семью и даст вам прекрасное качество жизни. Второй стол – продукция. Продукция, с которой мы работаем, мы, мне нравится, как однажды Леонид сказал, это то, от чего вы никогда не получите выстрела в спину. Продукция, которая, омоложение, которая способствует тому, чтобы человек, он дольше оставался молодым и здоровым. Система, я поближе подвинусь, э, система продления молодости, с которой мы работаем. Система. Микрофон. Нормально? Система, которая позволяет вам оставаться дольше молодыми и сделать так, чтобы однажды вы увидели не только возрослевших детей, но и ваших внуков и, если повезет, еще и правнуков. Значит, вот, такую, э, вот так работает наша система и наша продукция. Имейте в виду, что продукта у вас должно быть много на руках. Иначе посмотрите, что происходит. Я вам нарисую картинку. Вы пригласили партнера, вы хотите развивать бизнес. Вы пригласили человека, да, партнера э, в наш бизнес, вы ему сказали, давай, когда будешь на скайпе, потом его провели по чатам, да, ему э, показали и рассказали, как это все делается. И человек, да, он говорит, слушай, да, я хочу, это круто, я хочу заниматься этим бизнесом, ну, может быть, покажи мне даже продукт, да, или могу, могу я у тебя взять по себестоимости, попробовать, ну, возьму свой магазин, и пока идет продукт, могу я у тебя купить, например, по себестоимости, ты говоришь. Но, понимаешь, у меня нет продукта, да, у меня есть только магазин, как и у тебя. Вы знаете, что происходит? Люди, они на подсознании чувствуют, что вы хотите их обмануть. Но представьте, да, вы делаете традиционный бизнес. Вы открыли магазин, вы арендовали помещение, вы вложили кучу-кучу денег на то, чтобы раскрутить его. Была реклама там на растяжках везде, да, в газеты давали объявления. И вы с большим трудом собрали количество людей, клиентов. Они приходят в ваш магазин, у вас такой красивенький, чистенький магазинчик. Везде такие красивые полочки, но продуктов нет. Есть красивые картинки. Клиент, он говорит, я хочу купить вот это молоко или вот этот холодильник. А ты говоришь, а эту приходите через неделю, я для вас закажу. Люди, они обычно уже на другой день забыли, что они хотят взять у вас, они возьмут у другого человека. Вот таким образом вы будете просто терять партнеров. Потому что партнеры не хотят работать с человеком, который серьезно не относится к бизнесу, и у которого даже нет на руках продукта для того, чтобы что-то показать, да, или намазать на морду лица. Значит, вот таким образом, да, это, конечно, продукта должно быть много. И вот это, это как раз также показывает ваше отношение к бизнесу. Не хотите терять партнеров, сделайте так, чтобы у вас на руках был продукт, а не только в вашем интернет-магазине. Третий пункт. Система Форсаж. Система Форсаж это инструмент, который будет помогать вам и который делает 95-96%. 98% уже работы за вас. Он будет вас обучать, он будет вас вести, он будет рассказывать о продукте, о бизнесе, обо всем. Он будет отвечать на вопросы ваших партнеров. Но нужно его настроить. И как скрип по если вы ее не настроите, она будет фальшивить. Это как все равно, как можно неуча человека, который не знает, что там жать на какие кнопки, нажимать, посадить за прекрасную машину например, за Фер... Феррари, о, Феррари, тоже неплохо. Вас посадят, а вы никогда не знали, как ее водить, или всю жизнь, может быть, привыкли ездить на каких-то дрочекотах. Вы не покажете то, на что способна эта машина. Поэтому очень важно настроить вашу систему. Я сейчас поделюсь экраном, и я покажу, что же вам нужно сделать, для того, чтобы ваша система, она была настроена как положено. Ваша система форсаж. Первое, что вам нужно будет сделать, конечно, изучить раздел важно знать. Потому что очень часто, чтобы сохранить и ваше время. И время вашего спонсора, да, ну, изучите э, то, что здесь есть. Это несложно. Все вопросы, на которые есть ответы, да, по продукции, по компании, это а часто задают. Э, я не знаю, там мне что-то там э, как-то. Вот, контактные данные всех складов, и э, офисов, да, все, кто вам э, может ответить на эти вопросы, да, не на форсаж это пишите. Форсаж это инструмент для работы. Ну и по форсажу то же самое. Второе. Обязательно нужно настроить вот здесь вот э, ваши настройки, личные данные. Личные данные это э, дизайн страницы, да, э, выбрать ролик которые вы хотели бы то, сюда поставить. Картинка, тут вообще миллион красивых картинок. Вот мы сейчас находимся здесь, как будто случайно оказалось. Общие настройки. Введите все ваши данные, но поставьте вы, наконец, аватар. А то многие люди, да, они хотят, чтобы бизнес давал им результат, но, как я уже сказала, они серьезно к нему не относятся. И вместо аватарки, да, человека живого, реального, который мог бы пригласить человека в бизнес, здесь у кого-то, э, не знаю, там какой-то фотоаппаратик нарисован на желтом фоне. Короче, на, короче настройте, все сделайте и сохраните изменения. У вас есть очень много э, тренингов, которые позволят вам развиваться. В видеоархиве изучайте их. Особенно здорово тренинги, да, отличные тренинги по личностному росту. Иногда вы все люди упал в голове, Зашел на тренинги по личностному росту, послушал, как быстро поднять свою голову и поставить на нужное место. Отжался и пошел дальше. То есть изучайте, да? изучайте, изучите э, скрупулезно ваш инструмент. Это то, что позволит вам преуспеть. Ну а теперь перейдем к четвертому столбу для устойчивости и для того, чтобы мы э, зарабатывали деньги к маркетинг плану. Как я уже сказала, компания, она очень щедрая, и она платит очень много. И сегодня, я знаю, что вы подготовили ручку и тетрадку, и вы знаете, что мы будем разбирать виды дохода сейчас. Это то, на что вы будете в чатах скоро отвечать. Первое. Сейчас у каждого из вас да, первый вид дохода, и вы сейчас являетесь таким как привилегированным клиентом, да, или человеком, который только начал стартовать в этом бизнесе. И сегодня у вас уже есть интернет-магазин плюс НДС, это где-то 36 долларов. Мы работаем официально и легально, простите. И вот здесь вот вы уже можете покупать не у нас. Берите сами у себя со своего магазина по себестоимости со скидкой 25-30%. Пожизненно, да, вот такая скидка у вас есть. Но я вам покажу сейчас, да, первый вид дохода, он называется розница. Как раз вот эта скидка, которая позволяет вам брать вот так вот продукт, она позволит вам, ну, например, взять по чуть-чуть какой-то продукт, да, и там по чуть-чуть вот так через форсаж его продать. Ну, вы помните, как это делается, а? Завели человека, он посмотрел... Завели его в чат по второму шагу, ему задали вопрос, бизнес или продукт, он говорит, хочу продукт, давай ко мне, да, продадите ему в два раза дороже, как клиенту. Значит, но дело в том, что м -м, вот это не очень выгодный вид э, дохода, э, почему? Э, ну, во-первых, да, мы не продавцы, вы знаете, да, что здесь у нас есть закон, с полосатыми сумками нельзя полосатых трусах делать бизнес вот так сидя у компьютера можно то есть вот это вот таким образом мы работаем но посмотрите что происходит если вы работаете в розницу и по одной бутылочку по одной бутылочке я не знаю да предположим вы там мы купили бутылочку это чистящее средство да, для лица не для мебели значит оно стоит там что-то 32 доллара плюс Доставка, да, она у нас стоит от 5 до 10 долларов, в Белоруссии пока еще побольше, да, Но ну, а в среднем, да, это 10 долларов доставка, плюс 8 долларов это складские, да, то есть люди, которые будут вам упаковывать, обратите внимание, на складе, что одну бутылочку вам упакуют, вы заплатите 8 долларов, да, Эээ, или 100 бутылок вам упакуют, вы все равно заплатите 8 долларов, когда получается, что вы... За одну бутылочку вы заплатите 50 долларов, ну, э, цена продажная, да, мы, в принципе, ее и продаем за 50. Я вас поздравляю с бизнесом, ваш чек 0. Я думаю, не для этого вы сюда пришли. Вот именно поэтому невыгодно работать вот так вот по одной бутылочке, да, вот по этому виду дохода. Перейдем ко второму виду дохода. Который у нас называется опт, да, то есть я его называю опт, это мне нравится. Почему выгодно работать оптом? Но я думаю, что каждый из вас, вот кто еще никогда не занимался бизнесом, вы где-то внутри завидовали бизнесменам, которые покупали красивые машины, дома там, ну и все такое прочее. Проверяю, как меня видно заодно. Угу. Вот, то есть вы видели, да, как это все происходит, но это э, традиционные бизнесмены, люди, которые создают традиционный бизнес, где нужно вкладывать много денег, развивать это все. Но, тем не менее, вкладываешь много в традиционке, нормально, ну, получаешь 10%, чтобы получить много, надо вложить еще больше. Так вот, э, мы тоже здесь, э, есть один из видов дохода, опт. В традиционном бизнесе, традиционный бизнесмен, он едет в Китай, например, закупает оптом много товара, потом привозит и продает в розницу. Значит, опт, вот этот вот вид дохода, который э, есть у нас, он слагается из того, что компания, ну, до того момента, пока у вас еще нет вот этих много интернет-магазинов под вами, которые еще не дают того товарооборота, который позволит вам купаться в деньгах да или просто мочить ножки пока вот значит поэтому есть вот такой вид дохода или о есть такие специальные пакеты которые компания создала потому что скидка на эти пакеты идет где-то 50 40, 40 50 процентов вот здесь у вас на форсаже это все есть поэтому я вам показываю да? есть вот такие специальные пакеты как я уже сказала, здесь скидка почти от 40 до 50%. Пакет нужно взять, извините, только один раз. Это такие подъемы, которые компания вам дает для того, чтобы вы поднялись. Чем они хороши? Например, да, пакет «Амбассадор». Значит, Вы его берете за 100 долларов, но там продукта где-то на 2000 долларов, потому что такая скидка вот этот пакет Джамбо он там стоит 800 с копейками плюс НДС, но продукции в этом пакете за счет этой скидки у вас где-то на 1600 Supreme, там где-то он стоит где-то 600, ну это плюс НДС да, а продукты у вас там где-то на 1200 за счет того, что в этих пакетах есть большая скидка базовый, есть еще базовый пакет, но у нас его никто не берет он сделан только для Англии потому что там нельзя сделать сразу большую закупку, поэтому там берут вначале базовый пакет, а потом делают вот такой апгрейд, то есть ну, докупают еще до другого, поэтому я о нем говорить не буду, он вообще невыгодный, да, и у нас с ним никто не работает. Плюс еще и кнопка секретно не открывается для него. Вот, значит, что происходит, когда мы работаем вот с такими пакетами? Это прибыльно, это выгодно работать. Но посмотрите, да, что еще происходит, когда мы работаем вот с такими пакетами. Происходят очень интересные вещи. Дело в том, что когда мы приглашаем человека, да, мы пригласили человека, то есть да, через чат, он пришел, дали ему нашу ссылку форсажа, он зашел, он что-то посмотрел. И он понимает тоже, что оптом, да, то есть взяв пакет, это выгоднее работать, чем просто взять интернет-магазин и взять одну бутылочку, с которой ничего, да, прибыльной практически. Вот, поэтому человек, послушав эту информацию через форсаж, и когда с ним поговорят в чатах, он понимает, что с пакетом работать выгодно. И он берет, мы переходим к третьему виду дохода, да, это премии. они как бы... Э, Соединены как бы вместе. Значит, как только человек берет пакет, ну, например, амбассадор, значит, он взял вот этот амбассадор, да, вот тут вот есть состав, вам тут же заплатят 250 долларов премия, потому что человек, он взял пакет амбассадор. Если человек, да, он взял, например, амбассадор, он взял пакет «Суприм», Тут же вам компания заплатит премию, да, вот смотрите, Supreme, премию 100 долларов. Если человек по вашей рекомендации, да, он взял пакет, например, Джамбо, то вам тут же заплатят 200 долларов и так далее. То есть один раз вот эти вот этот вид дохода премиальные за то, что вы показали человеку бизнес – он его начал, как положено, и продукт с большой скидкой взял, да, и начал его развивать. То есть вам будут платить премии в зависимости от того, какой пакет возьмет человек. Или 250, или 200, да, или 100. Значит, что можно делать? Ну, пожалуйста, да, пригласи, например, я не знаю, там, э, два человека в месяц, пригласи, э, проведи через форсаж, через шаги, он возьмет два пакета «Амбассадора». Вы заработаете 250 плюс 250, вы заработали 500 долларов. Я знаю, кто-то целый месяц с лицом как на войну ходит за такие же деньги. Работайте, сидя дома в комфортных условиях. То есть вот это вот еще третий вид дохода, который сегодня вам доступен. Значит, Но посмотрите, что происходит дальше. Идем дальше три вида дохода. Дело в том, что у каждого вот из этих продуктов, да, подходим к четвертому виду дохода. Обратите внимание, да, вот у каждого из этих продуктов, вы видите, да, вот здесь вот есть такие CV, CV, баллы, очки, да, и мы сейчас переходим к командному виду дохода, командный, да, или там от товарооборота, как мы еще говорим. Значит, привыкайте к терминологии, это новая профессия, этому нужно учиться. Для того, чтобы было более понятно, да, я буду говорить баллы. Посмотрите, для чего эти баллы и каким образом эти баллы, они превращаются в циклы, а из циклов трансформируются в деньги. Для того, чтобы было более понятно, представьте, почему у каждого продукта есть CV, да. MPM 60 CV, призер 60 CV, там восстанавливающий 50 CV, да, увлажняющий 36 о, пакеты, да, смотрите. Амбассадор 500 CV, Джамба Годовой 400, там Суприм э, 300 CV. Э, для чего это нужно? Представьте такую картинку, что вы приходите в магазин. Вы пришли в магазин и вы купили пачку масла. Бам! касса сразу отметила, пачка масла 30 CV. Ага, вы взяли холодильник, да, это как пакет Суприм, например, 500 CV. И вот эти вот баллы, они будут у вас накапливаться. И каким образом вот это происходит? И как же они превращаются в циклы, а затем в деньги? Посмотрите, компьютерная программа, вот это это вы, чуть с одним глазом не нарисовала, да? Вот здесь вот ваш спонсор, да, там у спонсора есть спонсор, да, неважно. Значит, когда вы начинаете работать через систему Форсаж, вы пригласили людей, с ними поговорили, и вот здесь вот появился Вася, да, вот под вами, ваша первая линия, человек, которого вы пригласили в бизнес, он понимает, что пакетами, да, это опт, выгоднее работать. Он взял, например, пакет «Амбассадор». Вам тут же заплатили 250 долларов премию за то, что вы пригласили его сюда, человека, да, вместе с пакетом. Он начал как положено. Но ваш спонсор, да, и пакет-амбассадор, вы видите, что пакет-амбассадор, он у нас дает 500 CV. 500 CV, которые здесь появились. Вот эти вот баллы и очки. Ваш спонсор, вы помните, вам говорили, да, магазин быстро бери. Вы увидите, что вот этот командный вид дохода, да, командный следующий, он как раз складывается из того, что вам помогают наши партнеры. То есть вот тут спонсор, он тоже пригласил человека, я не знаю, предположим, с пакетом Suprim. За пакет Suprim уже не вы, это ж не вы его пригласили, да? Спонсору заплатили 200 долларов премию. Но самое интересное, что пакет Suprim он нам дает, да, смотрим, он дает 300 CV. 300 CV. А вот эти 300 CV, да, они и у вас остались, они только у спонсоров, хотя они вы пригласили этого человека. Если вот этот следующий пригласит сюда, да, то есть, ну, например, с амбассадором, свои 250 долларов он получит, но 500 вот эти CV получите и вы, да, то есть они вот тут вот вверх пойдут. Вот это вот командная сторона, у каждого есть командная нога где вам будут помогать ставить свои магазины, которые будут давать товарообороты. Но с другой стороны, у вас есть такая внутренняя нога, называется. Внутренняя нога, где вы создаете вашу команду, команду вашей команды, да, и уже вы будете начальником, главнокомандующим, вы будете подписывать людей, мы будем помогать вам, да, но мы свои магазины вот в эту сторону вам ставить не будем. Поэтому вы пригласили человека, форсажи в чатах поговорили, вы, вам заплатили 250 долларов, и здесь появилось 500 CV. Этот человек, которого вы пригласили, он тоже, да, через форсаж провел человека и здесь взял Суприм. Уже этот человек заработал свои 200 долларов, да, не вы, это что он пригласил, а не вы. Но 300 CV, который дал пакет, да, они у вас остались. А вот здесь начинают происходить чудеса. Значит, здесь работает система. Дело в том, что вот эти магазины, да, они и здесь пошел человек, и тут, и тут. И везде идут товарообороты от одного пакета, там 500, от с другого 300. Просто кто-то взял продукт, там 35 CV и так далее. То есть много-много вот этих магазинов, которые начинают э, давать товарообороты, вот эти CV. И CV начинают накапливаться. Смотрите, какие чудеса здесь происходят. Значит, как только, видите, вот так у вас тут разделено, да, вот командная работа, да, и внутренняя ваша работа, команда работает, вся команда и ваши спонсоры, вы работаете уже с вашей командой. Как только с одной стороны, например, здесь у вас на вот 500 плюс 300, 800, значит, как только с одной стороны будет 600 CV, а с другой вот там 500, а вот даже 300 достаточно, да, и 300, или наоборот, смотрите, 600 на 300, или наоборот 300 на 600, то есть 900 CV получилось, бам, закрывается цикл. Цикл получился 900 CV, 300 на 600, 35 долларов, которые вам заплатили. Значит, видите, да, вот тут, например, 500 плюс 300, это получилось 800 CV, а нам достаточно 600. А здесь вот есть 300, отсюда взялось 600, отсюда взялось 300 и еще 200 тут осталось. Вот, 200 суммировалось с этими 500, значит, получилось 700, а нам надо 600, то есть 100 идут на ум, тут остаются, тут бам, взялось еще 300, еще 35 долларов. Магазины растут 35, 35, 35 и так далее. Значит, вот по этому виду дохода суммарно вы не можете получать более 105 тысяч долларов в месяц. Я знаю, что кому-то покажется это много, но время идет, вы знаете, и происходит так, что вот такие деньги, вот посмотрите, человек, да, вот ну, он тут... У него 200 там уже за месяц, видите, вот идут, да, вот в 2013 году у него было, в неделю там 32, 39, 134 тысячи долларов. Это даже не самый большой чек, просто они пришли немного раньше, чем мы. Значит, вот таким образом работает командный э, вид э, дохода. Имейте в виду, что сейчас э, с вашими, э, только с интернет-магазином, да, у вас есть э, доступ доступ, к рознице, к опту, премиальным. Но это нормально, к этому виду дохода у вас доступа нет. Если вы хотите подключиться к этому виду дохода и получать эти деньги, обязательно нужно взять какой-то пакет. Это обязаловка. И это справедливо, чтобы команда работала на вас. Идет следующий вид дохода. Дело в том, что, как я уже сказала, вот здесь есть ограничения. Да, это 105 тысяч долларов в месяц. Да, вначале кажется много, но извините, когда потом миллионы товарооборотов, а ты не можешь уже только 105 тысяч долларов, это обидно. Поэтому мы подходим к следующему виду дохода, который называется у нас лидерский или матчинг-бонус. Матчинг-бонус, еще мы это называем да, процент от прибыли наших магазинов, наших личных, которых мы пригласили. Процент от прибыли чем это важно, да, и почему это хорошо работает. Дело в том, что здесь у нас, так же, как и везде, есть карьерный рост. И чем выше ты растешь по карьерному росту, тем больше ты зарабатываешь деньги. Да, это, это нормально, это как везде, значит, закрою пока тут. Вот, карьерный рост. Вот, карьерный рост, по которому мы подвигаемся, и чем выше ты идешь по карьере, тем больше денег ты зарабатываешь. Значит, каким образом это работает? Значит, здесь вы пригласили человека, он открыл магазин, заработал деньги, компания вам будет платить деньги за то, что вы привели человека и научили его зарабатывать с помощью системы Форсаж. Ну а дальше вы идете вот по этой карьере, скачите и зарабатываете все больше и больше, вы получаете проценты от прибыли ваших предприятий, пожизненно. Как же здесь помогает вам карьера и что нужно сделать? Конечно, первое, вам нужно взять пакет. Это даже не обсуждается, с этого все начинается. Значит, дальше. Сегодня вы вот, предприниматель, вы взяли магазин, и, как я уже сказала, вы уже получили три вида дохода. И розница, и опт, и премии. Значит, но мы идем дальше. Значит, э, дистрибьютор. дистрибьютором вы станете, когда вы возьмете какой-то пакет. И тогда у вас начнут, ко всем видам дохода, которые были, у вас будут накапливаться все вот эти вот баллы командные. Знаете, вот это как огромная такая бочка, да, где накапливаются вот эти CV, CV, CV, CV, которые потом будут трансформироваться в, коми в командные, э, комиссионные, в циклы, да, и потом в деньги». Откуда вы будете постоянно выгребать, да? Но именно пакет, он делает так, что они начинают накапливаться. Сегодня, сколько, пока вы не возьмете пакет, сколько бы там не накапливалось баллов, и сколько бы не было огромных товарооборотов, вы будете видеть ноль. Идем дальше. Квалификация, которая позволит вам выгребать уже вот эти вот деньги, и подключиться вот к этим видом дохода, и уже получать эти деньги. Это квалификация специалистов. Специалист это когда ты сам взял какой-то пакет и когда ты подписал двух человек влево и вправо с каким-то пакетом. И вот тогда у вас уже есть вот то, что я сказала, да, следующий вид дохода. С этого все начинается. Дальше у нас идет квалификация нефрит. Квалификация нефрит это когда ты сам уже вот специалист влево и вправо и у тебя есть четыре специалиста. Обратите внимание... Да, что должно быть соотношение, да, минимум один должен быть с одной стороны. Или, да, ну не можете сделать там, не можете помочь человеку сделать по два человека с пакетом, просто подпишите, например, 8 человек. Соотношение, да, 3 должно быть с одной стороны, 8 человек. Значит, как только все с пакетами, конечно. И вот здесь вы станете в квалификации со, э, нефрит, что же это вам даст? Но, конечно, и розница, и опт, и премия, и, конечно, лидерский матчинг-бонус, вот это вот, это позволит вам уже получать вот эти вот проценты. Вы будете получать 20% со всех ваших первых линий, да, то есть ваших дочерних предприятий. Да, это выглядит вот так. Ну, если как первый ряд в кинотеатре, вот, ваши люди, кого вы лично пригласили первый ряд в кинотеатре, он заработал тысячу долларов, этот 100, этот там 10 тысяч. Вы будете 20% всегда получать процент от ваших дочерних, дочерних предприятий. Тут 100 получишь, да? тут 10, тут 2 тысячи. Извините, да, это хорошие деньги. Самое главное, что вот по этому виду дохода, да, вы можете сколько угодно получать потом денег. И, кстати, есть маленькая такая еще такой нюанс. Если у вас, например, будет тут 5 человек, 5, да, кого вы лично пригласили с пакетами, то вы будете получать 20% от их магазинов. Если больше 5, 25, а если у вас тут 10 будет человек, да, это 30%. Поэтому, да, это выгодно, чтобы было больше людей в первой линии, потому что много получаете. Вторая квалификация, которая позволит вам здесь преуспеть, Квалификация жемчуг. Значит, вот она. Квалификация жемчуг – это когда ты специалист, да, то есть у тебя два человека с пакетами влево и вправо. Или у тебя, например, 8 лично уже подписанных специалистов. Обратите внимание, два должно быть или влево, или справа. Или да, ты специалист, но у тебя, ну не сделал ты специалист, у тебя просто 12 человек с пакетами. Три с одной стороны должно быть. А вот здесь, ко всему прочему, вам еще добавляются еще 15% со второй линии. 15%, да, это как у этих ваших людей, да, у них тоже будут люди. Вообще, как показывает практика, почему-то у детей внуков всегда больше, чем детей. да, Если детей двое, то внуков что-то 4. Вот. это клево, потому что здесь вы будете получать 15% еще и от внучек предприятий. Если вы пойдете еще дальше по квалификации, да, вы пойдете, потому что все хотят зарабатывать больше, почему нет, и вы пойдете на квалификацию сапфир. Квалификация сапфир это 12 уже специалистов специалистов, э, фу, специалистов, 3 с одной стороны. Это уже только специалисты идут. Это такая уже чуть-чуть сложнее, ну не намного. И вот тогда вам добавляются еще 10% уже с ваших третьих линий. да? Вы представляете, если тут 10 человек, здесь их почему-то 100 внуков, а правнуков почему-то уже тысячи. И вот с этих тысяч вы будете получать еще 10%. Это много и так далее. То есть, когда вы будете расти вот так у нас по квалификации, в зависимости от квалификации будете идти, идти, да, и зарабатывать деньги. Значит, сапфир и так далее. Остановитесь пока на сапфире. Дальше вот тут вот рубин пойдут уже более большие квалификации, более большие деньги, да, разберете это потом. Сейчас давайте пока пройдем вот это. За 5 месяцев, да, вам нужно будет пройти до квалификации элитный сапфир, ну или сапфир. То есть это реально, да, за пять месяцев сделать сапфира, это как мама не горюй. Вот, идем дальше. Квалификации, которые позволяют вам вот таким образом зарабатывать деньги, э, ну и преуспевать как положено. Значит здесь, э, как же происходит, что у нас здесь вот есть э, товарообороты. Дело в том, что здесь идеальная сеть, а вообще закон построения богатства здесь, он делается так. Вы знаете, наступает момент, мы работаем вначале, там, три месяца, там, три года, да, обычно вот такой период. Потом что происходит? Появляется много-много, десятки, сотни, тысяч магазинов, где просто все люди раз в месяц берут для себя какую-то продукцию, и это идут товарообороты, да, и зарабатываются деньги. И вот это уже идет пожизненно, особенно в зависимости от ваших квалификаций. Почему у нас все здесь делают активность? Активность – это когда, вот если сравнить с традиционным бизнесом, но э, вы открыли магазин, набили продуктом, клиенты пришли, все скупили, вы получили прибыль. Вы на следующий месяц вообще ничего не закупили, проели ваши деньги в традиционке – Клиентов нет, товарооборотов нет, да, вы с голой попой, вы ничего не заработали. Вот здесь у нас есть активность, это когда каждый человек в месяц, он берет на какую-то сумму, да, на 60 севи, как правило, 60 севи это где-то на 120 долларов, да, берет сам или подписывает человека с пакетом, да, и тогда тоже э, он активен, да, в этот момент, или кто-то с вашего интернет-магазина, Просто купит как клиент на 60 CV, вы тоже активны. Вот эта активность, она позволяет вам сделать так, что баллы, вот эти огромное количество денег, да, которые накапливаются, команда работает, вы работаете, деньги, CV, они у вас не сгорают. да, И вы просто постоянно их выбираете, выбираете, выбираете. Такой запас неприкосновенный, который постоянно идет вам и превращается в деньги. Есть еще у нас такое понятие автошип. Вообще на автошипе у нас задействован маркетинг-план. Как я уже сказала, да, чем больше у вас человек в первой линии, тем больше вы получаете процентов. Да, 5, до 5 вы получаете 20, больше 5 – пяти. 25 процентов, да, если больше 10, вот на автошипе, то это 30 процентов, да, это круто. Ты в общем, маркетинг плану на этом задействован, плюс, бывают такие моменты, когда ты забыл там активно сделать или еще что-либо, и у тебя баллы сгорели, вот если у меня, у меня там почти больше миллиона баксов уже, если у меня сгорят баллы, я пойду и повешусь. Поэтому вначале у вас еще нет, вы там не сильно заморачиваетесь, но у нас были моменты, когда человек не успел сделать активность, забыл. И у него сгорали, он не получил, один не получил 80 тысяч долларов, а другой 149 тысяч долларов. Это обидно. Поэтому есть автошит, да, это такая галочка, которую можно поставить, да, предварительный или там основной, и компания сама будет списывать, чтобы вы ничего не забыли. Значит, вот это, это важно, и галочка должна быть, да, Лучше всего. А теперь я вам сейчас быстренько еще покажу секрет этого бизнеса. Я вам покажу, с чего вам лучше начинать. Потому что многие задают вопрос, да, ну с чего мне лучше начать. А я покажу, да, мне не жалко, с чего сами начинали. Я вам покажу, э, ну то есть с какого пакета лучше начать, а вы мне сами скажете, да, с чего лучше. Я сделаю сравнительный анализ пакета Supreme и Амбассадор. Слушайте внимательно, скажу по секрету, вам зададут этот вопрос. Значит, пакет Суприм, но вы помните, что он стоит 500 долларов, там плюс НДС, там чуть больше будет, да, плюс НДС, и здесь продукта где-то на 1000 долларов, то есть вы возьмете за 500 то, что стоит 1000, вот, и это будет прибыльно, да, 50% скидка примерно, амбассадор, он стоит 1100 но продукта там на 2,200. Всегда приятно купить за 1100, да, где продукции на 2,200. Это тоже, да, как стопроцентная прибыль, потому что 50% скидка. Значит, конечно, пакет «Амбассадор» – это не для того, чтобы вы потратили деньги, это для того, чтобы вы заработали. Если у кого-то есть проблемы с деньгами – если у вас нет возможности, да, то есть тем более тогда я рекомендую амбассадора. Значит, пакет Суприм, вы помните, каждый пакет дает баллы. Этот дает 300, а этот дает 500 себе 500 себе вы помните, да, это деньги, которые они превращаются. Пакет Суприм, если у вас человек, он берет пакет Суприм, а люди, они делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите, вы получите 100 долларов. Если люди, они берут амбассадор, потому что вы его берете, вы получите 250 долларов, да? это премия. Знаете, э, дело в том, что это одна и та же работа, но э, разный результат, который вы получаете. Теперь, пакет Supreme, он у нас соответствует э, квалификации. Это как будто бы ты сделал уже квалификацию жемчуг. А вот здесь вот, да, это как будто бы ты сделал квалификацию Сапфир обычно к этой квалификации идут где-то 5-6 месяцев здесь пакет сразу дает вам на вот этот дает на 3 месяца эту квалификацию, а этот дает на 6 месяцев, то есть на полгода что вам дает это, эти квалификации эм, пакет Supreme и квалификация жемчуг это как будто бы вы уже пригласили 24 человека да, вот и в первую линию и во вторую 24 человека, и вы уже получите 20% с первых линий и 15% со вторых. С товарооборота, да, вот первая линия, вторая. А сапфир, это как будто бы у вас уже 36 человек. Вы пригласили, это вот этот пакет дает. И вы уже получите не только с первых линий 20%, не только со вторых 15%, но еще из третьих вы получите 10%. И это на протяжении 6 месяцев дает вот этот пакет. Значит, эм, почему выгодно, да, вот более, я считаю, амбассадор, потому что вот здесь вот, если вы работаете Суприм, люди ваши, они делают то же самое. Ты начал Суприма, и они начали Суприм. Три человека ты подписал Супримом, это у вас и плюс там закрылся цикл, да, это будет, значит, 100 долларов, плюс 100, плюс 103 человека и закрылся цикл. Значит, 330 там или два цикла закрылось, один. Значит, 335 долларов ты заработал, пригласив трех человеков. Если вы работаете с амбассадором, у вас получается три человека, 250 долларов, 250, 250... И закрылся цикл 785 долларов. Вы видите, вы делаете одну и ту же работу, но вы получаете гораздо больше. И вот это, это плюс, да, открывается кнопка секретно с амбассадором тоже, да. Обучение, это стабильность вашего бизнеса, это много людей, которые вас дублицируют, правильно работают, и у вас получается хороший результат. Значит, и последнее. Сейчас я вам еще покажу такую картинку, да, она мне очень понравилась, ее однажды показал Леонид Гладких. Я вам покажу, да, это математика, это не всегда так, но я говорю, что это можно сделать, потому что уже были люди, которые это делали. Вы видите, и вот эти, видите, это в неделю доходы 28, 30, 154 и так далее. А я считаю так, что если есть люди, которые когда-либо что-то могли сделать, вы не инопланетяне, вы ничем не отличаетесь, и вы можете сделать то же самое. Я покажу вам сейчас, как математически можно выйти на доход 100 тысяч долларов в месяц, и пусть как вот этот чувак с Азии, он шел к этому там полтора года, да, вот к 200 тысяч долларов, или там, да, полтора, ну, а пусть вы будете идти там к 100 тысячи только год, да, или там тоже полтора года. Посмотрите, что происходит. Значит, э, вопрос, можно ли пригласить в месяц одного человека, который э, позвонит по телефону, сказать, деньги нужны, давай на скайп, провести через чат, который пройдет по шагам и возьмет свой пакет. Можно. Значит, э, каким образом это происходит? Значит, за первый месяц вы пригласите одного человека, да? За второй месяц у вас уже два, вы одного и он, да? Это уже четыре. То есть ты и он, вот тут вас стало двое. Ты да я, да мы с тобой. Третий месяц, у вас уже восемь человек. Четвертый месяц, у вас шестнадцать, то есть каждый только по одному. Пятый и шестой, да, каждый по одному в месяц вы продолжаете, не расслабляетесь, вы еще 100 тысяч пока не зарабатываете, да, поэтому не расслабляетесь, приглашаете людей. Значит, вот таким образом это происходит. Идет седьмой месяц, ага, вас уже 128, вы продолжаете, да, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый год. Значит, здесь вас на восьмом месяце, 256, на девятом вы родили 512 человек. 1024, 2048, 4096 человек. Значит, если это математика, да, это не всегда так, но вот если просто все по одному, 4096 человек у вас будет. Смотрите, что происходит. Если мы привязываемся к маркетинг плану, вы помните, да, есть командная сторона, где обычно людей больше. И если э, мы посчитали 4000 у вас, да, пусть у вас будет 2000 вы делали по пол в месяц, а вот здесь, да, э, командная работа 4000 э, человек, 6000, все равно суммарно. Каждый из них, они возьмут, например, ну, даже не по самому большому пакету, да, вот по 500 CV, там Supreme, например, только возьмут. Все взяли вот такой пакет. Значит, у нас получается 1 миллион 800 CV суммарно. Это если мы разделим вот это, э, вот эти CV, мы разделим на 900, потому что цикл у нас 600 на 300, да, это суммарно 900 CV. Значит, мы разделим все вот эти суммарно циклы этих людей на 900 CV, у нас получится 2000 циклов в течение года. А цикл это 35 долларов. И вот здесь у нас получается 70 тысяч долларов в месяц. А, не 100 тысяч, ну простите, да, это 70 тысяч долларов у вас получилось в месяц. Даже если вы будете работать плохо, а мы тут считали по пол человека, вы знаете, да, пусть у вас будет 35 тысяч долларов уже через год. Это хорошие деньги. Значит, вот здесь вот я вам математически показала, как можно сделать так для того, чтобы ваша жизнь и жизнь ваших людей, она могла измениться очень быстро и в лучшую сторону. Поэтому особенно вот эти первые три месяца, когда вы начинаете концентрируйтесь, делайте все правильно, старайтесь, имейте отношение к этому бизнесу. И однажды ваш бизнес, он сделает так, что ваша жизнь, она изменится. Я знаю то, что я вам тут наболтала, наговорила. Кто-то из вас сейчас меня слушает и говорит, да, конечно, вам-то хорошо, сказала маленькая серенькая птичка. Вы-то вот уже вот как. А я вот еще вот ничего, даже не знаю, на что мне купить пакет. У меня нет денег. Хороший вопрос. Я за вас их искать не буду. Мы все приходим в этот бизнес, потому что у нас нет денег. Если бы у вас были полные карманы денег, наверное, вы не сидели бы здесь, и вы делали бы что-то другое в вашей жизни. Но вы знаете что? Задайте себе вопрос. Если на сегодняшний день вам 30 лет, 40, 50, 60, поздравляю, вы что-то делали до этого времени, и это привело к тому, что сегодня у вас нет денег. Вы можете встать сейчас, выйти и продолжать делать то, что вы делали до этого времени. Вы делали что-то, 30 лет, и у вас нет денег. Может быть вам стоит пойти туда же, в то же место, и продолжать делать то, что вы делали, для того, чтобы у вас и потом не было денег. Хороший вопрос. Я вам покажу маленький пример, для того, чтобы вы поняли, что это никогда не вопрос денег. Это вопрос желания, мотивации и решения в вашей голове. Если у меня есть автомобиль, а он у меня есть Porsche Cayenne, и я говорю первый, кто принесет мне завтра тысячу долларов, я отдам свой автомобиль. Я открою окно, и будет несколько человек, которые будут держать тысячу баксов в руках. Сегодня не было, завтра будет. Вы скажете, что вы не найдете деньги, да, на Porsche Cayenne, окей. Я вам покажу такой немного жесткий пример. Однажды кто-то из нас, да, ну или мы все, мы становимся родителями. Или у вас есть мама и папы. Жесткий пример. Вашей мамой, да, или папы проблемы, или у вашего ребенка, и хирург говорит, вам нужна операция, тысячу баксов. Для того, чтобы сделать операцию, не дай Боже, да, вот вашему ребенку, чтобы у него было все хорошо, вы мне скажите, мне нет денег, у меня нет денег, заплачьте на плече у хирурга. Я знаю, что каждый из вас, если вы не можете найти тысячу долларов, пример, на то, чтобы помочь своему ребенку, если у него проблемы со здоровьем, вам не нужно иметь детей. Бизнес – это продолжение жизни. Мы приходим сюда для того, чтобы жить хорошо, для того, чтобы наши дети жили хорошо, для того, чтобы помочь нашим родителям для того, чтобы увидеть качество жизни, другое, а не то, к чему мы привыкли до этого времени. Вы приходите в магазин, вы смотрите на какие-то продукты, да, или какие-то вещи, и вы говорите, да, о, это вещи стоят дорого. Да это не вещи стоят дорого. Это вы не в состоянии их купить. А значит, проблема-то не в вещах, проблема-то в вас. Но есть хорошая новость. То место, в котором вы находитесь сегодня – вы не обязаны там оставаться. Вы не дерево. Вы можете изменить то место, в котором вы находитесь. Из фильма Матрица, когда меня это очень затронуло, когда человеку, да, ему протянули ладошку, и там было две таблетки, синяя и красная. И там был дан выбор. Возьмешь красную, вернешься туда, откуда пришел, обидевшись на меня. Но ты уже был там много лет, и ты знаешь, куда ведет эта дорога. Возьмешь синюю, а я не скажу, что все будет прекрасно, быстро, легко и просто. Это только в словаре, слово «деньги» стоят впереди, слово «работа». Но я знаю точно, что с этого момента кое-что в вашей жизни изменится. Я не благодарю вас за то, что вы были здесь, вы меня слушали. Я вас поздравляю с этим. Помните о том, что ваша жизнь, она в ваших руках. Вы можете изменить. Вы капитан. Вы ведете туда, куда вам нужно. Ваш корабль. Корабль вашей жизни. Корабль вашей семьи. Сделайте правильный выбор. Инвестируйтесь в ваш бизнес, в, эту, в вашу жизнь. Для того, чтобы ваш бизнес, он улыбнулся. Ваш бизнес и ваша жизнь, она улыбнулась вам красивыми красками. До встречи. Пока. Пока.